The lesson number one hundred ten Его тема Сложные подлежащие Дорогие друзья, вы видите прекрасный пейзаж На переднем плане чудесная пара Они влюблены, влюблены. И говорят, что она встретила его на море а как же сказать по-английски ⁇ говорят, что она встретила его на море ⁇ Предложение какое ⁇ время ⁇ настоящее ⁇ Потому что внизу есть предложение ⁇ говорили ⁇ что она встретила его на море. Это предложение в прошедшем времени. Нам же надо сказать, что это предложение в настоящем времени ⁇ говорят, она встретила ее на море ⁇ Если это в настоящее время, то смотрите сюда используется глагол быть в настоящем времени а здесь говорили глагол быть в прошедшем времени это очень большая и существенная разница и дальше предложение законченное оно в перфекте вы видите have have met to meet, встречать прошедшая форма met и третья форма этого глагола met. met вот это тоже надо понимать если мы говорим в настоящем времени говорят, она встретила предполагает, что она его встретила считает, что она его встретила видят, что она его встретила или видели, что она его встретила или считали, что она его встретила. Или предполагали, что она его встретила. Или догадывались, что она его встретила. Значит, такие предложения, в зависимости от того, какое предложение, в настоящем времени или прошедшем времени, они строятся вот по такому образцу. Итак, говорят, что она встретила его на море. Как надо сказать? She is saved she is said to say, говорить а это третья форма неправильного глагола to say, говорить she is said to have met him at the sea she is said говорят, что она to have met встретила это результат это эффект To have met кого? Him где? At the sea. Ничего сложного, просто эту фразу надо запомнить. Вместо она встретила ее на море. Берите другую фразу. Он встретил ее на море. Или мы встретили его на море. Значит, здесь будет меняться глагол. Если мы встретили, встретили его на море, говорят мы встретили, значит будет we а we are. если они, значит they are в множественном числе to have met him at the sea. здесь же говорится о том, что в этом э, предложении что не говорят а говорили что она встретила значит надо начинать из she she was здесь is было а здесь she was said говорили, что она встретила, to эту это встретила him его, это на море говорили будет she was said she was said говорили, что она she was said to met, встретила кого его, him где, это на море В этом формате мы закрепим наши знания и поговорим о следующем возьмем мы в том формате значит разбирали слово говорили а здесь возьмем другое to suppose предполагать и видите что этот глагол suppose он берется уже в третьей форме глагола Но, Предполагать глагол правильный, поэтому у него вторая форма. Добавляется окончание «иди» всего-навсего. Если бы неправильный, была бы третья форма глагола. Итак, предполагает, что они уехали в Крым. Предполагает время какое? Настоящее. Значит, глагол «а» должен быть в настоящем времени, потому что местоимение «они» здесь. «Они». Итак, предполагает, что они уехали в Крым. Предполагает, что они, как бы, they are supposed, they are supposed to have gone, уехали, уехали куда? To the Crimea, to the Crimea, to the Crimea. They are supposed, предполагают, что они to have gone, уехали то есть крим обратите внимание желтая стрелочка указывает на а, значит это предполагает настоящее время а здесь красная стрелочка тоже указывает на глагол быть в множественном числе но в прошедшем времени, почему? потому что предполагали Итак, как сказать предполагали что они остались в Крыму They were supposed предполагали, что они остались предполагали, что они остались to have stayed. They were supposed to have stayed предполагали, что они остались где in the Crimea в Крыму такие фразы, дорогие друзья. Надо запомнить, они нелегкие, и э, поработать над ними. Вместо э, «говорят» или «говорили» в прошедшем времени, берите «видели» и «видят», что... Или, допустим, «слышат», что... берите «слышали», что, в прошедшем времени... «Предполагали», что... «Предполагают», что... «Полагают», что... «Полагали», что... Ожидают что? Ожидали что? В общем, много брать. Ну, еще можно какое? Сообщают что? какой-то случай. Сообщали что? Считают что? Считали что? Ну, еще может какое слово взять. Такое сходу. Думают что? Она убила его, там, к примеру. Думали что? Она убила его. Обнаружил... Обнаруживают что? Обнаруживали что? Объявляют что? Объявляли что? Ну вот, можно очень много придумать. И если вы поваритесь в этом соку, я абсолютно уверен, что вам все это по плечу.